Добрый день! С вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодня расскажу об одной из причин, почему опадают листья у фикуса Бенджамина. Я приобрела фикус Бенджамина. На фото мне он очень понравился. Красивые листья преобладают больше белого, чем зеленого. И решила его приобрести. Но когда я за ним приехала, при ближайшем рассмотрении дерево оказалось не таким и красивым, как на фото. И не таким здоровым. Скудная крона, обрезанные сухие ветки, листочки мелкие, многие из них сухие. А владелец рассказала, что опадают листья, им не хватает освещения. Поэтому решили продать фику, чтобы он не погиб и был в других условиях. Но чтобы понять причину, одних слов недостаточно, так как листья могут опадать по разным причинам. В этом случае надо смотреть в корень. Фикус я забрала с собой и решила его восстановить. Аккуратно вынимаем дерево из горшка вместе с землей. И мы видим такую картину. Корневая система спрессованная, даже приняла форму предыдущего горшка. Также мы видим большое количество керамзита в корнях. Корням было настолько тесно, что закручивались по форме горшка и уплотнялись. Теперь понятно, почему скудную крона сухие и мелкие листья, а также сухие ветки, потому что не хватает питания через корневую систему. Корни должны пронизывать всю землю, а не принимать форму горшка. Керамзит должен располагаться на дне горшка, а не в корнях и не в земле до самого ствола, как в этом случае. Видно, что фикус пересаживали, но не увеличили размер горшка и не удалили из корней керамзит. Что делать в этом случае? Как спасти фикус? Вынимаем аккуратно керамзит. Распутываем аккуратно закрученные корни и вымываем землю из корней. Переплетенные корни между тремя деревьями не трогаем. Распутываем корневую только там, где это возможно. Заготавливаем лечебный раствор. Приготовим 5 литров фильтрованной воды комнатной температуры, добавляем в воду эпин, размешиваем и помещаем фикус в этот раствор. Эпин – это антистресс для растений. Поскольку фикус и так пребывал в состоянии стресса, и стресс прибавила ему я, когда распутывала корни, то раствор с успокаивающим действием просто необходим. Держать растение в таком растворе можно от 2 до 24 часов. Мой фикус пребывал 16 часов в таком растворе. Далее заготавливаем землю. Для фикуса подойдет земля, как показано на фото, кокосовая стружка и перлит. Одна часть земли, одна часть кокоса, перлит на глазок. В новый горшок насыпаем дренаж, керамзит не менее 3 см. Насыпаем землю 5-7 см. Аккуратно высаживаем фикус в горшок и придерживаем его так, чтобы корни свисали. И в таком положении засыпаем землю. Уплотняем ее и поливаем тем же раствором, в котором находился фикус. Опрыскиваем всю листву этим же раствором. пересаженное дерево ставим в теплое и светлое место. Так я спасла фикус, теперь он спокойно доживет и весны. Пока он адаптируется в новых условиях, может скинуть еще листочки. Но молодец, ему теперь станет легче. Скоро совсем оправится и начнет дальше развиваться. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал в Ютубе, вступайте в группу, приглашайте друзей. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь ответить и выпустить следующее видео. Пока!